Всем здорово. С вами Гидр 4 сегодня с реакцией на Сыендука. Верните еду из нулевых. Так. Как вкусно! А можно еще? Нет, маленькая жирная жопа. Вот рыжий я пил, я помню. Я думаю, почти у каждого из вас в жизни был такой момент, когда ваш любимый продукт просто брал и исчезал в продаже. Любимый молочный коктейль, любимые чипсики или даже любимый лимитированный соус для наггетсов из Макдака. Его больше нет. Теперь только в моей памяти его можно попробовать. Многих вкуснях России лишилось из-за введения нашим правительством санкций. Хотя, знаете, если выбирать между печеньем из и Крымом, то я бы выбрал первое. Но если санкционную или просто забугорную жрачку достать хоть сложно, но можно, то российские продукты, внезапно исчезнувшие сами по себе, уже никак не раздобыть. Данное видео выпущено в рамках тега «Что я хотел бы вернуть?». И как вы уже поняли, речь пойдет о хавчике. Пожрали! Что пожрали? великолепное мороженое с бисквитным печеньем. Перестали выпускать. Перестали выпускать? Это же самое лучшее мороженое с самым хрустящим печеньем. Кто им это разрешил? Мороженое диджей я, к сожалению, не пробовал. Хотя был бы очень рад заценить. С такой-то цепляющей рекламой и мощным слоганом. Но в этом видео я коснусь только того хавчика, существование которого я застал лично и который я пробовал сам. Так что погнали по новой! Из всего разнообразия шоколадных батончиков в начале нулевых весьма ярко выделялся красочный, я бы даже сказал, кислотный финт. Это был нежный, слегка тянучий Напоминающий нугу батончик Покрытый Не шоколадом Объединяющий в себе сразу целый ураган разных вкусов Смесь из ананаса, лайма, апельсина Персика, банана и манго Или смесь из лимона, яблока и винограда Если попробовать смешать все эти ингредиенты В реальной жизни в блендере То мы получим скорее всего кашу. Но Финт напротив Представлял себя довольно приятное на вкус сочетание Финт был создан эксклюзивно Для России и СНГ на концерне Марс И занимал довольно прочную позицию Среди классики типа сникерсов Виспо. и паунти, но по неясным причинам постепенно пропал в прилавков. Возможно, он был слишком крутый, в Марсе испугались, что создали шоколадку на уровень выше легендарного ультра сникерса. Вряд ли скорее дело было в странноватых и местами туповатых рекламных роликах. Маш, пойди сюда. Всем, кто вкус ванили, знает Маше, дружбу. Предлагает дебилом Oh. Мне страшно представить, сколько Маш после этой рекламы страдала от нападок одноклассников или ребят со двора. Вообще, при чем тут вкус ванили? Во времена батончика финт такого понятия как ванилька еще не существует. То ли реальный тупизм, то ли я не в теме сленговых значений словосочетания вкус ванили. А вот еще одно рекламное видео финта со странным патчлайном. Круто. Это и будущее. Ты чё, опух? Новый супер батончик Фиттель, тех, кто впроду ту. Может этот мужик это не просто рандомный парень с серфом и здесь реально заложена шутка, но я сомневаюсь. Надо признаться, я и сам люблю шуткануть в таком стиле, когда сам пошутил, сам посмеялся и не можешь объяснить другим над чем именно торжешь. У вас же наверняка есть хоть один знакомый, который выдавал подобную несмешную шутку. Вот это велик. Да, бешеных бабок стоит. А знаешь, чей? Чей? Мой? Шутка. Это тупо, но в этом вся жизненность. Именно так друганы прикалываются между собой. Ну или прикалывались до изобретения мемов и смешных картинок. Жаль только, что такая реклама привела по факту к прекращению выпуска шоколадки. По всей видимости, мы оказались недостаточно круты для финта крутая Реклама была у батончика Шок, который родился в недрах российского наследия еще за несколько лет до Финта и также был ориентирован на подростковую аудиторию. Существовало три разновидности. Шок с арахисом, миндалем и кокосом. Продукт продержался подольше, чем Финт, но в итоге тоже испарился. Вероятно, Шок просто запретил госнаркоконтроль из-за того, что в составе шоколадки содержался кокос. Шоколадка, судя по роликом, давала мощный галлюциногенный эффект. На самом деле, конечно, причиной прекращения производства стал спад продаж И тут печально не только за сам батончик, но и за всю его маркетинговую историю Слоган «Шок» — это по-нашему засел в кору мозга на всю жизнь у любого, кто видел рекламу батончика И что самое крутое, этот слоган идеально подходит к чему угодно Ближе к своему закату «Шок» стал позиционироваться как батончик для геймеров И его рекламу даже умудрились вставить в парочку видеоигр Но, очевидно, это не помогло шагалатам... сервера, наверное, там какой шок, ты навсегда в моем сердечке. Большую шумиху в свое время подняли йогурты под брендом Скелетоны. Что? По замыслу... А да, у нас Скелетоны отцу, кокоррик, были, были, была какая в школе. Я жму продуктов, и помогающему росту детских костей. А персонажи-маскоты типичные подростки-раздолбай, с которыми юные потребители могли бы себя ассоциировать. С разницей только в том, что у них нет кожи, мышц и органов. Но мамашки жаловались и даже обращались в суд из-за того, что якобы упаковки продуктов и рекламные ролики с черепами и перекрещенными костями до да усрачки пугали их детей и, в принципе, выглядели как баночки с ядов. Но эти жалобы ни на что не влияли и были единичными, однако потом к ним присоединилась РПЦ, и спустя 4 года после старта продаж комиссия по рекламной этике окончательно вбила гвозди в крышку гроба скелетонов. Аминь. Вообще скелетон это бренд, который родился уже мертвым. Ну, они же скелеты все-таки. Разработанный в российском Danone, бренд был нацелен на а детей, которые уже растишку, но еще не доросли до обычных йогуртов. На тинейджеров, юных бунтарей, максималистов. Позаимствовав рецепту йогуртов Принц и покемоны, которые, кстати, тоже пропали навеки. Скелетоны весьма успешно выстрели. В итоге даже кейс, кейс, Прежде всего, это была сливочная нямка с конфетками под крышкой, которой можно было как выставить в сам йогурт, так и скушать отдельно. И если вы думаете, что такую же тему можно провернуть, купив отдельные мэндемсы или скитлсы и размешав их в любом йогурте, то частично вы правы, но фактически это уже совсем не то. Попробуйте. На самом деле в концепте скелетонов явно была скрыта метафора на подростков тех лет. Скелеты — это отражение молодежи, которое абсолютно полое и пустое, они фактически ходячие мертвецы. Опять теория его. надежды, которые тонут и растворяются в бездушной белой масти под названием «Жизнь». Скелетонов рекламировали не только по телеку, было выпущено несколько игр для мобильных, а которые сказали, реально продавались играть. за деньги. Людей, по сути, вынуждали платить за рекламу йогуртов. Как это негуманно! была даже игра для компа причем представляла она из себя тот еще отстой отвратительная кривая и короткая слепленная кое-как на коленке лажа по сюжету у меня был диск диск с музыкой покищает, и и чтобы ее спасти нам придется переворачивать мусорные баки прямо перед носом у дворника ездить на скейте Рапотом по русским дорогам и даже пить панков все это, само собой, через тазовую кость. А ведь могли забабахать свой андердейл еще до его появления. Помимо йогуртов были потом и сырки, и прочие молочные штуки, но то ли все дело действительно в комиссии по этике, то ли на продукты просто спал спрос. В России скелетоны исчезли, но даноновцы дали дорогостоящему бренду вторую жизнь на территории Чехии, немного смягчив его концепцию и переименовав в Костиков. Эти йогурты там производят и по сей день. Так что, хоть скелетонов уже и не вернут, зато можно насладиться костиками чем не повод сгонять в чехию но сейчас самое вкусное и самое желанное среди всего что представлено в этом видео от исчезновения этого бренда у меня бомбит больше всего Рывануло так рывануло. Рыжий Ап был настоящим гигантом среди российских детских продуктов питания. Под этой маркой Вимбельдан выпускали фруктовые соки, сырки, йогурты, творожки и пудинги, а на продвижение тратились огромные рекламные бюджеты. Так, например, помимо обычной рекламы в телевизоре, щелкая музыкальные каналы, можно было... Да, на был клип на такой. Про с помощью приставучей песни шло продвижение этого москота, чебурашка покемона апельсиноподобного Каалы. И надо сказать, судя по поиску в ютубчике, это неплохо сработало, потому что песенку до сих пор используют для каких-то школьных выступлений и танцев, скорее всего даже не подозревая, что она является наследием маркетинговой компании. Видимо персонаж все-таки был с душой, несмотря на свою рыжесть. Кстати, я до последнего верил, что если есть рыжий ап, то где-то должен быть и его антипод, рыжий даун, но как оказалось он появился намного позже. Все гамасики спидо. <смех> ну, Изначально всю продукцию под брендом Рыжий Аб я запомнил весьма вкусный. Кроме того, это наполняли <смех> яркие упаковки, которые было банально приятно разглядывать. Самым любимым лакомством у меня был молочный коктейль Баблгам. Именно о его возвращении я по сей день мечтаю. Вкус Баблгам это не клубника, не малина. Это чисто вкус классической сладкой жвачки. Типа как вот этот Орбит. И это было просто божественно. Это же Бубльгум! Как я уже упомянул, на рекламу рыжего потратились немыслимые деньжище. Интерес к персонажу необходимо было поддерживать. Так что с его участием выпускали даже бесплатный журнал истории. У меня было парочку журналов. Подписку на него получали счастливчики, успевшие в нужный момент вырезать и отправить штрих-коды с упаковкой. И для бесплатного рекламного упал. журнала это было весьма и весьма неплохо. Очевидно, что с ним вимбельдановцы даже перестарались. С тиражом в 150 тысяч экземпляров, полноценной профессиональной редакцией и индивидуальной почтовой рассылкой мне сложно представить, сколько бабла жрал этот апельсиновый монстр. В каждом выпуске были истории о приключениях рыжего Апа и его друзей, как в прозе, так и в комикс, всякие загадки и прочие развлечения, и, конечно же, навязчивый продукт-плейсмент. Не время отступать! Вот выпей, это придаст тебе мужество! А потом эта девочка перестала брить ноги и стала счастливой феминисткой лесбиянкой и все благодаря рыжему Апу. Конец. Молочная продукция рыжего Апа обладала в рекламе разнообразными целебными свойствами и почти всегда сильно влияла на сюжет истории. Но, по-моему, бесплатному журнальчику такое простить можно. Дополнительную монетизацию Рыжему Апу пытались провернуть еще и с помощью продажи мягких игрушек, а также настольных и компьютерных игр, которые, в отличие от скелетоновских потуг, были норм, да еще и без прямой рекламы. Вот, например, игра «Приключения Рыжего Апа» «Нашествие». По названию может показаться, что главного героя ждет увлекательная поездка на фестиваль русского рока. Это приятненький такой клон метроида для детей. Увы, но дорогущий маркетинг оказался неэффективен, и бренд понес огромные финансовые потери, которые в вкупе соснижают Продажами привели к банкротству. Никакого рыжего апа больше нет. Придется есть Воспитав лояльных потребителей и создав целую франшизу, целую вселенную вокруг себя, рыжий просто взял и исчез. И в нынешних экономических условиях России можно даже и не мечтать о его возвращении. Попрошу вернуть, мой сырок. К сожалению, ничего уже нельзя вернуть. Баристопность информацию! Это да. Иногда хочется, чтобы старые продукты вернулись. Дай, до да, следующее видео.